Вентиляционные выходы польской торговой марки «Верпласт» – наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход «Норма» с электродвигателем разработан для обеспечения интенсивного воздухообмена в помещениях домов с крышами из готовой битонной черепицы, профнастила или фальца. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из помещений с повышенным уровнем влажности, таких как кухня, ванная, прачечная, спортзал и даже баня.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 в отличие от громоздких кирпичных вкладок. Вентиляционные выходы Normal оснащены специальным монтированным спиртовым уровнем Wasserwage. Благодаря ему установка вентиляционного выхода в вертикальное положение возможно даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входит все необходимое для установки вент-выхода на кровле: саморезы, проходной элемент основания, труба с колпаком. Нет необходимости что-либо докупать.